Что за хуйня? Ну-ка, блядь, сотрешит творятый пать. Снимаем, блядь. Да, мой! Да, мой! Да, мой! Пиздец! Пизда, архуцисты, блядь! баный рот! Нормально все? Да. Да. Пиздец! Да. Охуеть просто!